Это видео ждали многие, как минимум мы по форуму можем посмотреть, э, тему просмотрела около более 2 миллионов человек. Пока что в этом буксе зарегистрировано на сегодняшний день всего лишь 73 тысячи человек. Еще 2,5 миллиона человек ждет информацию об этом новом буксе. Итак, я вам даю э, только информацию. Что с этой информацией делать, принимайте решение только вы и никто другой. 14 дней назад я купил 200 арендованных рефералов, вот как я называю пачку негров, да, но ну, ассоциация с другим буксом э, пачка негров, 200 арендованных рефералов. Сейчас я их не негры а папуасы как мы знаем этот букс находится еще в бета-старте мы видим это на главной странице вот и полное открытие будет в скором времени то есть грубо говоря проект находится на предстарте но уже на 99 процентов работает деньги как мы видим выплачивает я здесь меньше месяца и вы видите суммы и самое главное, что для меня был фактором записи этого видео, это то, что стабилизировалась прибыль от арендованных рефералов. Еще раз напомню тема моего видео, сколько приносит 200 арендованных рефералов. Кликают они, скажем так, от 900, ну, от 800 до 1200, 1300 даже кликов в сутки. И сейчас мы посмотрим, сколько это выражается в деньгах. Я проводил долгий анализ, долгую статистику, которую вы видите перед собой. вот И сделали определенные подсчеты и выводы. Итак, друзья мои, посчитав все это, я прихожу к выводу, что за 14 дней 200 папуасов, пачка негров, приносит 64 доллара 25 центов. Это мой результат, конкретный мой результат. За 14 дней 200 негров принесло 64 доллара 25 центов, что в сутки составило 4,60. Ну и нехитрые подсчеты. Понятно, что в месяц это составляет 138 долларов. Итак, мы понимаем, что за 13 дней мы отбиваем затраченные средства на аренду. Из 14 дня мы выходим в чистый плюс. И не важно, сколько вы купите рефералов: одного, 200 или 2000. За последующие 16 дней чистый плюс с 200 папуасов составит 73 доллара 60 центов. Прелесть этого букса в том, что здесь можно брать сразу две рефералов, покупать сразу и не заморачиваться. Из с первого же дня вы сможете зарабатывать в сутки около 46 долларов, что в месяц составит 1380 долларов. Минус аренда рефералов, затраченные средства на аренду. Чистый плюс за месяц составит 736 долларов. 736 долларов. Минус э, золотой пакет Gold, до да, 30 долларов в месяц, получается 706 долларов чистыми в месяц с золотого пакета. Я считаю, что это довольно-таки неплохо, более чем двойной подъем за месяц. Причем развивать месяцами свои аккаунты не нужно. Можно сразу купить 2000 рефералов и начинать выводить деньги с первого же дня. Это был обзор пакета «Золотой». Но в этом проекте есть еще пакет «Максимальный». Папуасы здесь стоят на 5 центов дороже, что в принципе в процентном соотношении это 16%, но приносят они на 50% больше. И на максимальном можно брать сразу 4000 папуасов. Причем цена продления папуасов равна цене аренды. То есть в этом боксе я не вижу вообще никаких заморочек. Все очень просто и понятно сразу же купил, сколько надо, и с первого же дня выводишь деньги. Месяц прошел, продлил или купил новых сразу ту пачку, которую вы хотите. Хотите тысячу купите, хотите две, хотите четыре тысячи купите. Именно каждый человек здесь может полностью под себя выстроить стратегию. Та, которая приемлема ему, его ожидаемым доходом, и его, соответственно, количеству денег, которые он может инвестировать в этот проект. Итак, повторюсь, это моя статистика за 14 дней предстарта. Проект находится в бета-старте. Дорабатываются последние штрихи, последние статистики. Отображается уже очень интересно наши партнеры непосредственные, то есть наши партнеры, живые люди, которых мы приглашаем, отображается, с какой они страны к нам приходят, через какой они ресурс к нам приходят, отображается, кто из них проплатился, кто нет, дополняются сейчас, кроме как просмотр рекламы, дополняются еще задания, можно дополнительно здесь будет зарабатывать и так далее и тому подобное. Я думаю, что в скором времени будет старт, и а, так как мы видим, что статистика с арендованных рефералов более-менее стабилизировалась, вот я решил записать это видео, так как очень и очень много людей, которых интересует один и тот же вопрос, сколько приносит 200 арендованных рефералов. Я это видео собирался записать после официального старта, но меня просто разрывает на части. Итак, я ответил всем на вопрос. Мой личный результат за 14 дней старта это 64 доллара 25 центов, что в сутки в среднем у меня составило 4.60. По которому я сделал вывод, что 2000 арендованных рефералов, которых можно взять в первый же день, сутки будут приносить 46 долларов, что в месяц составляет 1380. Чистый плюс в месяц составит 736 долларов. Подъем более чем в два раза. Кто хочет больше, более 1000 и 2-3 тысяч долларов в месяц, пожалуйста, берите пакет максимальный. Здесь уже деньги посерьезнее. Кроме того, вы можете проводить дополнительные задания, которые я показал, выполнять дополнительные задания. Кроме того, вы можете приглашать личных партнеров, которые приносят восьмиуровневая здесь рефералка. И люди идут очень хорошо, как вы видите, у меня личных партнеров 344 уже на сегодняшний день. Всего в структуре у меня почти 3000 и зарабатывать огромнейшие деньги на партнерах. Но все-таки основная цель этого моего видео это э, чисто пассивный доход. Чисто инвестиционную часть этого проекта я хотел рассмотреть. Итак, все, результат вы видите перед собой. Ну и интересующиеся 2 миллиона человек с удовольствием, с радостью ждем вас в нашей структуре, в структуре Владимира Чейза.